Сейчас я покажу вам алкогольный магазин на военной базе. Давайте проверим, сколько алкоголиков в пятницу вечером. Смотрите, в каких больших 4-литровых бутылках продается вино. Самое хорошее в этом магазине то, что алкоголь не облагается налогом. Но знаете, почему я особенно люблю этот магазин? Вот из-за этой водочки. Кстати, объем у нее 1,75 литра и стоит она почти 30 долларов. Или вот обычный бакарди 13-14 долларов. 750 миллилитров за 24 доллара. Если вам недостаточно этого пива на витрине, тут есть вот такие морозильные камеры, ребята.